такой. У вас бог самый неприятный. Наоборот, норма. Да, с Лекев такой. Не дай бог. Вот мотор остановился. Оп. Хе -хе -хе. Как там говорили? С нами бог. С нами Клаус. Хе -хе. Ту, полете. Ой, о мой юный подаван. Еп, студент. Как страшно. Клаус лезет во все камеры, которые только может. Это астрономчики наши. Ну и теперь мы уже стоящий боевой планер. Закручивай влево, давай, энергичненько. О, отличный бабл. Эй, гей! Ох ты ты ж Иногда я даже думаю, что я летать разучился. Молодец. Тим Зеркси говорят, что ты отличный радист, молодец. Перейди к границе Италии и Франции. Эгэгэй, Серёга! Эгэгэй, мать! Интересно, чем по центру долины летит. Она абсолютно верно делает. Друзья, идем на переход, двигаемся над городом Бриансон, мы сейчас летим, впереди границы Италии и Франции, по левую руку. У нас хорошая кучевая область, но... Наш учитель Кауст, принял решение идти по границе Италии и Франции. Это здесь, на самом деле правильное решение. Самая сильная погода. Альтернативным вариантом было вот рука, крыло левое показывает облака. Можно было под ними набраться и потом следующее облачко вот это. Но по сути эти две линии нас выведут примерно в одну и ту же точку. А Делает он так за тем, что по центру долины снижение чаще все меньше. И мы по центру долины проходим, и потом, скорее всего, цель будет вот это облако. Вот, я пока предполагаю, вот, видите, он даже подворачивает сразу туда. то есть, так как я за учителем летал много, то я немножко чувствую его решение тоже. И, конечно, для меня вот сейчас Клаус, когда говорит «Игор, we continue to the north» и так далее, как музыка, то есть я вспоминаю вот это вот годы, когда учился только летать здесь на планере, и с Клаусом, э, ой, как трясет, связаны самые яркие, наверное, моменты полетов здесь в Альпах. Прям это великий учитель, великий педагог. И мы сейчас тренируемся снимать вместе контент-огонь. Только, конечно, подготовились отвратительно. У нас батарейки запасной нет для камеры. Не знаю, у нас тут. Ну, ну вот, для этого и делаются пробные полеты, чтобы наконец-то оттестировать оборудование, привести его к какому-то нормальному. Рабочему состоянию и уже снимать нормально, просто работать что пока у нас до да, еще таких, скажем так, мучений с камерами Он подворачивает сейчас к облаку И где-то здесь по дуге, я думаю, мы под... сильнее, Сереж Прям вот ты целься ему постоянно в хвост Вот, вот так, да Он дугу-то сделал разведывательно, а ты подрезаю чтобы на хвосте быть и четко войти в поток Как он войдет, так и мы войдем. Окей? Okay. Трени, тренируйся на хвосте летать на хвосте со мной летать чтобы ты меня не сбил скорость сейчас 150 держи и склаус идет дальше где-то вот по хребту должен быть впереди отрыв потока и пока мы до него не дошли и внимательно смотри когда он скорость сбросит прыгнет это значит что там будет поток возможно он сейчас не прыгнет перескочит направо или пойдет прямо по вот этой системе скалистой Направо. Сейчас видишь, он пошел вверх и скорость уменьшил. Закручивать. Приготовься сбросить скорость. Свечка вверх. Вот так, да. Здесь, И закручивай вправо. Вот так, умничка. Сейчас мы тоже вверх пойдем. О! Зашибитель Крутим поток. Сейчас чуть-чуть на солнышко протянуть нужно будет. Ага отлично отлично отлично шикардос клаус смотри видишь дальше пошел посмотри видишь mm -hmm. сделал разведывательный виток пошел дальше ну давай за ним да все ты не остаешься набирать я, если вдруг ты за мной так останешься набирать я тебе буду ругаться если он проверяет возможно впереди как-то лучше что-то я не знаю но мы сейчас не должны от него отставать будь у него на хвосте в средние 140 эти пик-пик-пик, как бы сейчас уже роли не играют особой. Главное не отстать, потому что как только он войдет в поток, закрутит, пойдет время, когда он уже набирает, а мы еще нет. То есть отставать далеко нельзя от хвоста. Уже даже видео получается, как правильно летать на хвосте, мне кажется. Ну, нормально, 140 иди, Он по крипту идет, по крипту немножко небольшой подъем есть. Я не знаю, где у него сейчас идея встать в набор, но мы что, наш дело добровольно. Летим и все. Да? Yeah. но мы конечно, видел бы Ванкандай Нидес Белову. Я бы, конечно, поковырялся бы сзади, чуть набрал бы низко сюда бы не шел. Но, поток. да, но учитель, что, посмотрите, он делает правильно. Впереди есть триггер, вот на 11 часов самая яркая скала. Я думаю, что он на ней планирует взять поток. Yeah, yeah. Вот в э, скале справа, там хорошая скала, там все должно быть шоколадное облако висит давай еще еще направо напряг сереж ты дугу делаешь большую ты как бы понимаешь это как хвост как так сказать как хлыст да то есть ты увеличиваешь эту дугу там на самом деле самый худший вариант когда куча народу летает то чем больше народу тем вот заднему хуже всего получается это другу другу растягивают и получается хуже всех Интересно, что нам дальше делать? Ну, пошли дальше. Чё? Ничего не поделать. Я думаю, что он может быть... Подожди, куда ты раньше времени... Я взял ручку. Не тяни ты раньше времени ручку. Ты сожрешь все минуса, которые там есть по округе. Понимаешь? На этом развороте. Это самая классическая ошибка. У тебя даже не пискнуло еще в а ты уже зачем-то начинаешь ручку тянуть, только посмотрит на Клауса. Понял? А тебе выгодно выплеснуть всю энергию в вот в этом вот шикардосном потоке. Посмотри, какая кайфово. Прям огонь. Не поток, а бомба. Ну сейчас плотненько крутим. Ну и дальше посмотрим, куда пойдем. Скорость у нас сейчас неплохая. Клаус нас подразогнал. Хотя в некотором роде мы немножко завозились. Ну, зато сейчас самая яркая погода в сторону Монблана стоит. Я думаю, до Монблана мы сегодня, конечно, не дотянем. Но вот туда под где-нибудь как бы, поближе слетать вполне. Да? Да. Yeah. Are you happy? Yes. yes. Спасибо, я кончу! <laughs> ну ч, давай ты покрутишь что ли, что давай. А то скажет, что все время я потоки теряю ну, вот. да. Смотрите, Серега летает. Вот я эту ручку буду везде вставлять. Серега летает, это не я летаю. Серега. Поэтому, если кто виноват в чем-то, кто виноват? Серега. Кто? Виноват, Серега. <таскивает> <таскивает> Какой же кайф, друзья? Вот этот трель. Этот взрыв. Так, пока не придумал, как мне камеру держать, чтобы я меньше шатала. О, вот так я буду держать камеру, чтобы я меньше шатала. Смотрите, как хорошо получается. О, вот я прямо снимаю сейчас. Снимаю, кондент огонь! Сейчас протяни, Серег, Ты в прошу раз выпал. Вот, ты крути дальше. Прям сейчас в ядро попало. О, вот вот вот вот вот вот вот прям. Ты как удачно ты немножечко центранул, Да. А кто тебе подсказал правильно центронуть? Серега. Серега. тебе подсказал? А? Как-то я не знаю насчет Сереги. Вот сейчас опять протягивай. Ну е-мое! Лошары! Не, ну начнем с того, что у Клауса, конечно, антариста. Ой, как красиво! Одноместный планер, хоть размах у него там 20 чем-то метров. Серега, ногу внутреннюю давишь. Протягивай сейчас. И подольше протяни, вот так, вот да, да, да, да, да, да, -да. еще подольше. Вот сейчас крути дальше. Ну, как хорошо. Продолжаем мы набор. Как это на картинке Сереги наварил, все выглядит. Вот, вот так. Приборная панель, вам видите как все. И Клаус там есть, Клаус есть. Да, видите, на 260 метров выше Клаус. Да, надо взять ручку, а то Серега что-то нас позорит. Дай ей ручку. Mm -hmm. Я же должен потерять этот поток Серега. Mm -hmm. Согласен? Mm -hmm. А ты говоришь, не потеряешь поток, не потеряешь. Видишь, с первого раза потерял, с первой спирали. Ты что там ручкой дрочишь? Ну no, она тут откручена. Так ты ее или закрутил, или положи ты, сейчас мне провод отломаешь. Не-не, не отломаю. Ну что, первым делом, дал я ему возможность посидеть, отдохнуть. Он первым делом что сделал? Планер ломает. Сколько у нас-то высота? 3,700. 3,700. Ну пока без кислорода еще. Еще можем без кислородика. Лас, видишь? Вижу, он вот сверху над нами. Ручку на один, быстро. Разгоняется, класс. Ну вот, смотрите, учителя открыло к нашим но он оттормозился у него скорость конечно несколько другая ну что продолжает коплуку прямо по курсу ман план вот он сейчас я вам друзья по центру карты показываю на 11 часов, до 10 часов это да не вот осталась ерунда до этого плана с правой стороны у нас долина реки Суза, ну вообще долина Суза, я уже привык называть долина реки, а на самом деле просто Суза. Видите, какой а, воздух итальянский грязный, влево на 20 градусов, какой грязный в Италии воздух. Но, на самом деле это не воздух грязный, это вот там, инверсия, пыльно, мутно, влажно, дымка, вот, и в Италии погода не очень, а во Франции погода огонь. Огонь, погода во Франции? Огонь. Да, мы продолжаем э, лететь в сторону Монблана. Монблан у нас О, вот он, там Монблан, виднеется вдалеке. Ну, мы до, до него, наверное, не долетим, но поближе к нему подлетим. Что, дашь Сережа, ручку? Давай, да, я. Ты, клаус, сзади. Нам сейчас надо... Как, какой спираль будем крутить? Правую, левую? Да, любую. Пробуем вправо. А о, он, он, Клаус. Справа, да. Да, видите, как важно смотреть вправо. Я видел его на радаре, поэтому... Видите, как хорошо. Сейчас мы подстроимся к нему хвостик. И его поснимаем. Вот, сейчас он подцентрует. На обратном движении чуть-чуть протянуть надо. Не вписался я с первого диража. сейчас. Подправил. Видите, как красивенько. Но он не согласился с моим положением потока и правильно. Сейчас немножечко протяну, так как он ведомый, ой, ведущий. Я лишь сохраняю его маневры. Сейчас я сюда протянул и вот сейчас закручиваю. О, иди, должны сейчас вписаться в ядро. Посмотрим, получится это у нас или нет. Если что, я скажу, что Серега во всем виноват. Он мне не мешает, да, Серега? Да. Ну, пока не мешает, пока у нас все хорошо, все. Мы даже на одном уровне с Клаусом. Ну, Клаус, протягивать будет на север. Ну и правильно, где-то там может быть получше. Я повторяю его маневр, чуть-чуть тоже протягиваю на север. Видите, друзья, как красиво. Ой, как красиво. Вот эти большие Альпы, они, конечно, сильно сейчас в снегу все. Это будет небольшой проблемой. Высота у нас 3800. Кислород на Серега пока не включали. У тебя уже подштыривает? Да. Ну тогда давай кислород оборудование налаживай, У тебя отсиден шланг, поэтому займись кислородом. Я лечу, uh -huh. ты кислородом займись. Хорошо, ты бери мой, я без кислорода полетаю. На, вот у меня сзади. Ну, угу. что поменяемся, ну, поменяемся что-то делать. Я, видимо, убрал студенты в передней кабине летали эти пассажиры. И я на всякий случай убрал, чтобы они мне тут не накосячили. Я думал, что сейчас Клаус пойдет дальше. Да. Все, потом видишь. А... Ага, скажу, что мы за ним. О, видишь, как я чувствую учителя? Закрылок на единицу. А единица нелегкая. Выбирай ручку. Вот так, 180 держи за Клаусом. Ну что ж, друзья, мы набрали справа как раз. И далее у нас а, Прямо по курсу Клаус Ольман а, Вот это облачко, которая На горизонте вы видите Вот это вот а, Я думаю, что это будет нашей следующей целью Там мы наберем Ну и максимально приблизимся, я так понимаю, к Монблану Как можно ближе подойдем к нему а, вот там, где вот это вот облачко, которое пальцем Я показываю, за ним горка а За горкой Куршавель знаменитый Морибель, Куршавель И прочее, Герель. ЭГГей, Серега! Эй, ЭГГЕЙ! Контент огонь! Погода-бомба! Контент огонь! С нами. И как это? С нами Клаус! Как с нами бог! С нами Клаус! Я вот сейчас даже так повторю! С нами Клаус! Эй! Пилот бог! А вот, вот он! Что что? Дай-ка ручку! Дай-ка моего! Заснимем сейчас! Попробуем. О! С нами пилот бог! Клаус Ольман! Эгей! А мы на хвосте у него летим. Друзья, как же я соскучился по вот этому полету на хвосте? Просто я вспоминаю молодость, можно сказать, сейчас. Серег, Сереге эта молодость предстоит. Ты кислород одел, молодость. Давай, одевай, одевай. одевай, давай, давай а то он, прибор ругается, кричит. Пилот, первый пилот не дышит. Я рубил, рубил? все, уже. забирай ручку, я тебе баллон открою теперь. Давай. Кислород у меня вот, вроде, друзья, баллон. Есть? Я пустил Сереге кислородик. Ой, хорошо. После хорошо? Вчера... Серега вчера нарушал да, режим. Запора, да. да, режим нарушал. Пил, выпил стакан портрена. представляете, на ночь. На ночь перед сном, как лекарство от бессонницы. Мы с ним просто отметили вчера капельку одним глоточком 11 тысячу подписчиков на канале поэтому я думаю, что сейчас уже одиннадцать с половиной как бы нам не пришлось завтра отмечать двенадцатую просто какое-то феноменальное развитие идет у канала и потому что... О! Э, с правой стороны озера, которое еще закрыто льдами, это красивейшее озеро ой лед на нем я лед на днем, кстати, не летал никогда чтобы на нем лед был в прошлом году мы сюда не летали из-за карантина позапрошлого, я уже не помню, что было так вот красиво серега как ты себя чувствуешь на кислороде расскажи свои ощущения да? хорошо стало очень, очень хорошо стало сразу 4 хорошо отлично но как я говорил клаус ведет нас через долинку прямо по курсу облака как раз где мы будем набирать и за вот этой горой как раз находится куршавель и дальше видите в сторону манблана манблан он чуть правее у вас в центре кадра там видите облаков нету но термичка, скорее всего, тоже есть. Поэтому просто пойдем по голубым термикам, посмотрим, какая там у них высота. А может не пойдем. Но в любом случае учитель решает, что нам делать. Ну что, летим, балдеем. Серега прям про прям реально крутейший полет, потому что... Ага, Серега, я взял ручку, найди солье с правой стороны. Я... Да, да, я и... Да, да, да, я... да, Всё, да, это полезно да, тебе будет, это... Да, да, угу. Видишь, да, вот? Да. Вот, вот. Я тебе говорю, Серёг, тебе повезло, как... Просто я не знаю кому. Представляете, друзья, сегодня Клаус... Э, бери, бери ручку, вообще, чё я лечу-то? А, ты же аэропорт смотрел. Я себя хочу поснимать. Представляете, друзья, сегодня Клаус Ольман там нам подошёл, и говорит, будьте дальше моими кинооператорами, Летим сегодня тренироваться на свёдку на паре. И вот Серега сейчас первый раз в жизни летает в паре. Ему предстоит это делать на мини-лаке с электрическим моторчиком. Я надеюсь, он меня там... На самом деле, способность летать на хвосте, ну, она должна развиваться. То есть, не бывает так, что вы пришли и говорите, все, я на хвосте. Этому надо какое-то время учиться. То есть, на хвосте нужно уметь летать. Есть ряд правил. Ну вот мы сейчас в правильной конфигурации летим, мы под учителем, на некотором удалении удаления, ну вот правильно Серега держит, можно даже чуть больше было бы метров на 50 держать, чуть дальше от Клауса. И дальше мы повторяем его маневры, если бы были выше, мы представляли опасность для учителя, могли его догнать и спикировать на него. А таким образом опасности никакой нет, если вдруг он пойдет вниз с разгоном, он будет увеличивать фактически скорость и от нас удаляться. С левой стороны у нас где-то вот крыло показывают, там дальше далеко за горами Гренобль. Там вот ледничок, на котором катаются. Ну, катались бы сейчас, если бы не всякие эти карантины. Так, что то еще вам показать? А, о! Вот озеро с левой стороны. Одно и второе. Между ними такая труба прорыта. Из нее очень красиво вытекает речка гор. Ну, вот это даже не горная речка, а из одного озера. Другой перетекает, а там еще гидроэлектростанция красивая. Сейчас приготовься, скорость бросить. Лево чуть на 10 градусов. Ага, вот Клаус над нами. Сейчас поток будет здесь какой-то брать. процентов. Медленнее. Медленнее. Медленнее, еще медленнее. 120 скорость. Вот так, так, так, так. Ниже, ниже, ниже 120 не сбрасывай. И сейчас смотри, что Клав будет делать. Влево закрутит, все. И нам, соответственно, приготовься, подожди, еще, жди жди, жди, жди, жди, жди, родной, жди, еще. Вот сейчас влево пошли. Продолжай влево, продолжай, продолжай, продолжай, продолжай, продолжай влево. Чуть по прямой. Побери крен, по прямой. Все, по солнце Клав не видно. Да, вот протянул немножко сейчас. щупает. Я да, мы закручивать можем уже, все. И такую подозведывательную протяточку сделал, видишь, и... Прям сразу в потоке, и мы тоже сейчас. Вот она. Вот он, где был. Видишь? Все. Ну крути. Сейчас можно чуть поуже, чтобы туда дальше не соскакивать. Отлично, отлично. Отлично, просто замечательно. Вот, наконец-то я его центранул. Веди ручку. Ручку берешь? Uh -huh. Так, здесь, но... Ага, вон слева на 11. пускай нос. Да. Ты видишь его? Ну, его? ну, ладно, я думаю, вряд ли кто-то сюда другой пошел бы. Да, тут, друзья, самое главное не потеряться, потому что, когда ты летишь затем то тут важна слетанность и понимание того, куда ты двигаешься. А это мой любимый ледничок, да, скорее всего, Клаус. Обязательно решил свозить меня на мой любимый ледничок, где мы всегда немножечко шарим. Для водопады? Да, вот здесь водопады. Итак, я взял GoPro верную. 9. На ней осталось 27% заряда батареи, потому что красивейшее место мы пролетаем сейчас. Мой любимый ледник. Я над нем. Очень люблю шалить, Серега, ты любишь над этим ледником солить? Еще как! Серега еще как любит? Как там, наш девиз? Край погода бомба, контент огонь! Эгегей! Э вот, пролетаем ледничок, ай, как все тут красиво, замечательно. Я так понимаю, Клаус продолжает в сторону Монблана, это и хорошо. Интересно будет сплетать по такой погоде на Монблан. По времени, я не знаю, укладываемся мы или нет. Что там? 16 часов, да. Надо будет домой. Потом очень быстро лететь. Потому что... давно ну, за учителем, чеп не слетать. На границе Италии и Франции тоже неплохая погода. Ну, красота. Вот, с левой стороны, где-то там Куршевель. Вот, даже, я вижу даже полосу. Вот видите, сам Куршевель виден перед крылом, виден там городочек внизу. И там вот полоса, на которую можно приземляться очень такая странная и страшная. А мы вперед на Манбалан! Эгегей, -э -э -э, Серега! Эгегей, вот! Эгегей! -э -э! С нами Клаус! Как там говорили? С нами бог! С нами Клаус! Вот как Клаус летит вдоль скал! дай и к Серег надо прижаться чуть больше. Да, да, до Троцкого. Скажи привет. Привет, Дима. Где летите? На траверзе Куршавеля. На траверзе Куршавеля, на Ванглан. Восточный Куршавеля. Мы возвращаемся уже в траверзе Переморблю. Вот до встречи вечера. Да, до встречи вечера. Ну, пока все классно. Серега летит за Клаусом Ольманом. Я за видеоператора снимаю такое великое событие. Все классно. Вспоминаю, как я вообще летал за Клаусом, как вот как кайково летать с кем-то в паре. Довольный и счастливый. Ладно. Не знаю, где мы сейчас высоту будем набирать. Ну Клаус -то точно знает. Если не он так тоже. Обычно я вот, конечно, по таким снегам. То есть, понимаете, везу везде снег. То есть прогрев, ну как бы так, не он где-то есть, но надо иметь большой опыт полетов именно в такую погоду, именно вот когда очень много снегов вокруг. Я обычно не рискую в такое время соваться вот сюда, в большие горы, в сторону Манблана. Как-то мне вот всегда кажется, что это несколько такой поступок, ну не рисковый, но я побаиваюсь, скажем так. Жду немножко более сильной погоды. Но так как с нами учитель Клаус Ольман, великий, то мы ничего, не, мы вообще ничего не боимся. Ну, я думаю, что, может быть, мы сейчас на Макблан, в сторону пройдемся, а потом будем возвращаться через долину Гринобля. Сейчас посмотрим. В любом случае, топлива у нас больше, чем у Клауса. У, нас электро... у него электромотор с возможностью там это, километр набрать. А у нас... 13 литров авгаза. Да, Серега? Да. эй Мне это радует. Мне это радует. Летим красиво, весело. А вот что не радует, что у нас нет воды? У да? да? У нас есть пиво, но дома. Да, придется возвращаться. Да, придется возвращаться. А ч ⁇ что так не подготовился к полету? А? Камеры готовил. Камеры Камеры готовил. И я камеры готовил. Я вот такую панорамку небольшую сделаю, насколько у нас... Вот впереди Клаус. Вот это у нас по центру кадра Манблан. Зеленые долины. Как это три долины здесь, наверное, какие-то там классические вот эти. Что тут? Ну, кайфово. А я знаю, где мы набирать будем. Вот впереди место, там парапланелисты обычно тусуются. С копом. Скорее всего, Клаус там планирует набор сделать. Ну и мы видим, что на северной стороне Монблана, там на той стороне тоже какие-то облачка есть. Значит, вот хребет хребе Тарави много облаков на горизонте. Это на скриптом Аравии. То есть это все работает. Я думаю, что назад мы как раз наверное, через привет Аравии пойдем. Посмотрим. Посмотрим. Время есть. Часы перевели, поэтому 4 часа это как раньше 5. Так что все хорошо. Ага, <соцентральный путь> <соцентральный путь> Наш учитель продолжает смелое движение в сторону анблана Осталось до него взять еще один хребетик. Ну, посмотрим, как мы на этот хребетель взберемся. Ну, по идее должны. Учитель, я уверен, что знает, что делает. Да, Серега? Да. А ты не уверен? Но у нас другого с тобой выхода нет, все равно никакого. Да ты не бойся! Да успокойся! Ну так, я на самом деле тоже чуть-чуть очкую. Долго без потоков, сколько мы без набора? Мы что-то тысячи разменяли, да? Сейчас он на южные склоны, как раз это долины тут пойдет. И я так понимаю, что впереди у нас летят другие немцы, которые знают, которые уже здесь были. И они Клаусу рассказали, где потоки стоят сегодня. На той стороне. Где потоки зимуют, да? Где потоки зимуют, да. Ну вот, как красиво. Вверх дома, до дома до 151 километр, Эх. очень лихо, да, Серега? Да, ну, не ну, курорты внизу, даже люди какие-то есть на курортах, наверное, просто тусуются, гуляют. We are you, uh, okay. no Клауса безумно спокойный голос, видишь, какой он сказал, Ну, no проблем», и оно «ноу no проблем» совсем. Но мы не можем перейти этот как хребет, но он сюда пришел потому что рассчитывает попробовать взять какие-то может быть потоки которые снизу идут ага. снизу совершенно жесткая линия электропередач вон она какая жуткая а впереди у нас есть долина вот ну, как есть куда перевалить я думаю что как бы наш план возвращаться то есть мандан мы уже не успеваем но это было и очевидно по времени а возвращаться мы будем через Гренобы Скорее всего. О, хорошо, я там не метал Ну да, это будет тебе интересно вполне. А Монблан остался справа. Главное, на Клауса смотри. Он сейчас, скорее всего, где-то здесь поток будет бурать. Вот это сзади у нас там Монбланчик торчит. Ничего, слетаем потом. Тут на Монблане я был в Ростов, А так, чтобы Серега полетал за Клаусом, а я полетал с учеником, который летает за Клаусом, и снимал. Ну это, как это? Контент огонь! Да. Офигенный. Сейчас мы немножко уже успокоились на обратном пути порассказываем еще как о нюансах полета в паре. То есть, что нужно знать, что нужно сделать. По дистанции вы уже поняли, что это сзади и ниже. Ну, потом еще некоторые тактические вещи. А ты видишь, я что-то потерял. А, да, ну ты бы чуть под а так. Я его, я его даже снять не могу. Вот на соль солнце. солнце у нас клаут сейчас. Солнечное затмение будет делать. Ну видно лавинки, какие справа, посмотри. Видишь, смотрите, друзья, видно как Начинали, пытались сходить лавины И останавливались Еще какая потрясающая красота в горах Просто огонь Было да, прямо, смотрите, свежий снег Причем под ним видно нас Оранжевого цвета а оранжевый, Потому что было много дождей С, как же его, дьявола, С сафрики приносилось сахара Оранжевый песок а потом выпало много снега. И вот лавины как раз сходили уже с наста. Ну, ну, сейчас спокойненько вдоль горочек, вдоль комнат. Прыг, прыг, прыг. Я хоть дорогу эту буду знать теперь. Как в такой ситуации лететь. Потому что... Что? Я не понял. Репит? Это репит, ты Ничего не понимаю. А один там без А, что потоки слабые? Да, да, да. Угу. То есть не нужно пытаться оказаться перед учителем, потому что ты тогда не будешь понимать, куда ты летишь. Если клау, клау сейчас сбросил скорость, до 100... Скорость 120. То есть максимальный экономичный режим. Он сейчас увидел планер, который набирает где-то впереди. М да, против. ветра. Ветер слабый, 5 да, км в час. Да? сейчас идем к поток чтобы уже набрать потому что судя по всему и клаус решил что хоре уже этого не спидникает. то есть вы видите да ну достаточно низко достаточно низко надо как-то уже думать о том как набрать высоту да? серега тебе страшно Нет. мне тоже не страшно мне только бесит что в морде солнце съедет солнце прям светит и светит я не вижу, а Клауса, все вижу, клаус. Он прямо на солнце. Клаус. ай, во, я придумал. Я знаешь, что сделал? Я телефоном заслонился. Телефон снимает, а солнце мне в глаз не светит. Знаешь, как удобно, Серега? Да. Ты знаешь, как мне удобно, как мне удобно тебе? Ты планер, ты наблюдаешь, который да, крутит? смотри, видишь, там два А, вижу, да, крутые. Хорошо. Ну, правильно, на ветреная сторона. Плюс еще и солнечная на Не надо Ну хорошо, остатки на четверочку На троечке можно было оставлять Четверка это 120 и меньше 120 понял, старый, и на Так Вот драматичный момент маршрута Дай-ка ручку То есть Клаус по прямой прошел Потому что может, а мы с тобой вынуждены это вот, этот склон немножко обходить Не является это критичным моментом Но Неприятненько. Вот 50 метров разницы. Что может стоить, видишь? Ага. Ну, сейчас попробуем. По придется нам работать сначала. теперь 55-4. Ну, вот, друзья, видите, всего лишь разница в высоте 50-70 метров. И мы вынуждены работать в динамическом восходящем потоке, то есть здесь по склонам, грубо говоря, елозить. А Клаус сразу построился поток. И я даже не знаю, что мне тут лучше делать. Вот. Да. Посмотрим. А? А нам вариантов других нет. Ну вот, друзья, мы будем набирать здесь. Пытаться вон они все крутят.